8 апреля 1944 года началась крымская наступательная операция. За неделю был освобожден горный степной Крым. Красная армия подошла сюда, к горам Севастополя. И весь апрель 5 армий 4-го Украинского фронта, генерала армии Федора Ивановича Толбухина, стояли у подножия этих гор. Там, в подножии гор, стояла советская артиллерия. Ближе сюда, к позициям Сапунгоры стояли Катюши. Со стороны... Балаклавы вели огонь, торпедные катера и подлодки. В небе самолеты 8 воздушной армии. Сама Сапунгара была укреплена. Фашисты ее укрепили. Было три яруса обороны. На глубину до 6 километров сплошное минное поле. Шесть рядов бетонированных траншей. 63 дота и дзота. Через каждые 100 метров пулеметные гнезда. Колючая проволока и минные поля. Сходу город взять не удалось. Поэтому... Шла подготовка к решающему штурму, шло пополнение войск, подвоз артиллерии, горючего, боеприпасов. И мощность артиллерии была такова, что на один километр фронта было 204 ствола. Ну, представляете, сколько это было. Образовывали штурмовые отряды. В каждом отряде был взвод пехоты, два пулемета, два 82-миллиметровых миномета и... 40 миллиметровое орудие. В эти же взводы, конечно, включались и артиллеристы, корректировщики. Они вместе со взводами шли в атаку и уже с места боя корректировали огонь нашей батареи по позициям неприятеля. Штурм начался с артподготовки. В 9.30 утра начался мощный штурм, потому что 4-я украинская армия, она собрала мощный кулак для удара по немецким укреплениям. Катюша у нас появились еще до начала Великой Отечественной войны. Было изготовлено 8 машин. Кстати, одна из них была отправлена сюда, в Севастополь, на испытание. А 7 других. 14 июля 1941 года под Оршей под командой капитана Флерова дали первый залп. Катюша очень просто устроена. Это э, рельсовые направляющая, на которые э, цеплялись снаряды. Также шло заряжение извне. Катюша приходила на позицию не заряженная. За ней шел грузовик со снарядами. Само же заряжение шло непосредственно на поле боя. Вес снаряда 42 килограмма. Состреляла Катюша на 6 километров. Ну, вы все видели в фильмах, как стреляет Катюша. Летит снаряд, за ней столб огня. А кабина-то деревянная. Поэтому во время залпа кабину закрывали железными листами. За весь период Великой Отечественной войны было изготовлено 10 тысяч машин. Но в 1943 году мощь немецкой армии возрастает, и поэтому мощи Катюш стало не хватать. И тогда придумали Андрюшу, младший братик Катюши. Он нам намного мощнее. Если Катюша у нас БМ-13, 130 мм снаряд, Андрюша 310 Снаряд калибром 310 миллиметров. Катюш было изготовлено 10 тысяч, Андрюш 1800. Вот только из них 100 были утеряны. И в то же самое время у Катюши были рельсовые направляющие, у Андрюши сотового типа. То есть каждый снаряд лежал как будто бы в дуле пушки. И Катюша шел запуск извне, а у Андрюши извне и из кабины водителя. То есть у стрелка висел маленький ключик. Такие ключики есть у нас в экспозиции. Водитель садился в кабину. Вставлял ключ, поворот, щелчок, и ракеты парами шли в сторону неприятеля. И у Катюши, и у Андрюши под сиденьем водителя был ящик со взрывчаткой. То есть в случае захвата немцами машины нужно было взорвать. Кстати, мы находимся с вами на самой высокой точке Сапун горы. Именно здесь вот вы можете представить были врыты в землю тяжелые немецкие танки. Артиллерия наносила мощный психологический удар по гитлеровцам. Но в то же самое время Благодаря ней, ей возникала завеса из дыма и пыли. Это помогало штурмовым отрядам преодолевать оборону противника. Сапун Сапунгора дрожала от взрыва снарядов, от пулеметных очередей, а русский солдат, цепляясь за каждый камешек, шел к вершине горы. За 9 часов Сапунгору взяли и к 20 часам вечера на всем протяжении Сапунгоры, на все 8 километров, стояли красные штурмовые флаги. А вот эти вот 12 километров до центра Севастополя с боями Красная Армия шла два дня. И 9 мая 1944 года, то есть ровно за год до Великой Победы, был освобожден Севастополь. А разгромом немецких войск на мысе Херсонеса 12 мая закончилась крымская наступательная операция. Почему именно здесь? Потому что главный удар был выбран между Сапунгарой и высотой Горная. Именно там могли пройти танки. Танки не принимали участие в штурме Сапунгары. Ну, вы представляете, 240 метров высота Сапунгары, отвесная скала, и уже когда взяли гору Красная Армия, Взяла Сапунгуру. Вот только когда танки пошли на Севастополь. То есть здесь вот единственное место, где могли пройти танки. Вот только поэтому. Крымская наступательная операция, она была проведена с двое меньшими потерями, вот чем проти, э, потери противника. Это впервые в истории Великой Отечественной войны. Убитыми 17 тысяч человек и санитарные потери около 50 тысяч человек, раненые. А вот потери у гитлеровцев более 100 тысяч из них 60 тысяч – это военнопленные. После освобождения города в мае 1944 года здесь, на самой высокой точке Сапунгоры, войны воины Приморской армии соорудили обелиск Славы. К 25-летию Великой Победы у обелиска Славы был зажжен вечный огонь. Зажигали его два героя Советского Союза. Это снайпер Людмила Павличенко, которая защищала наш город, и майор Матвеев. Каждые пять минут у обелиска Славы звучит мелодия Боголепова на слова Сальникова. Высокий памятник стоит, к нему ведет тропа крутая. Здесь севастопольцы дрались, врага в сражениях побеждая. Гремела грозная ура, шумело море в час прибоя. Сапун-гора, Сапун-гора, как много связано с тобою. С четырех сторон в обелиск славы вмонтированы красные гранитные плиты, на которых наименование всех частей соединений, которые освобождали наш город мая 44 го Также на гранитных плитах 51 наименование частей соединений, награжденных орденами Советского Союза, и 118 наименований частей соединений, удостоенных почетного звания Севастопольские. Напротив Вечного огня также мемориальные плиты, на которых 240 фамилий героев Советского Союза, удостоены. Этого звания за освобождение нашего города. Идея создания военно-полевого музея на самой высокой точке Сапунгоры принадлежит Военному совету Приморской армии. В этом музее были собраны документы, трофейные предметы, фотографии участников освобождения города. Собирал, собирал материалы и делал экспозицию майор Давид Самуилович Бельфор участник освобождения Севастополя, герой Советского Союза. Во время войны он был помощником начальника оперативного отдела штаба Приморской армии. 9 мая 1945 года здесь, на Сапун-горе, проходил парад войск Приморской армии и Черноморского флота. После парада было торжественное открытие музея. Музей сохранился до наших дней. Если вы посмотрите, вся эта вот нижняя, верхняя и нижняя часть – это музей, который был построен еще в 1945 году. Сверху донизу вот этот весь участок – это военно-полевой музей. Музей работал 10 лет, кстати. За это время было проведено 10 тысяч экскурсий и посетили музей 750 тысяч человек. Музей работал до 1958 года. А все эти годы, вот наравне с сотрудниками музея, экскурсии вели и участники обороны города, и освобождения. А уже в январе 1959 года началось строительство нашей диарамы. Потому что к 15-летию освобождения было решено построить монументальное здание, диораму. Строили диораму по проекту севастопольского архитектора Виктора Петровича Петропавловского. И 4 ноября 1959 года Диарама открыла свои двери. С тех пор ее посетило около 25 миллионов человек. Давайте просто помолчим. Помянем павших в страшной битве всех тех, кто головы сложил на той войне кровопролитной. Помянем в скорбной тишине на небо мирное вернувших, оставшихся на той войне. Да упокой Господь их души! нас,